Всем здорово, чуваки, как ваше настроение? С вами как-то Димасик, сегодня мы играем на Lucky Hunter, играем на этой казиношке, поэтому, естественно, лайкосик под видосик влепили, подписчику на канал оформили и будем приступать у нас на балансе 10 тысяч рублей было по крайней мере уже немножко в плюс вышли естественно это не может не радовать в общем хорошее начало начало положено все попробуем эти до 150 тысяч рублей где-то так наверное я думаю будет в принципе нормально в общем ребят расскажу вам интересную историю кстати вот бонус к нам выпадает крышечки хорошие смотрим что принесут там эти крышечки в принципе Давайте сосредоточимся пока-нибудь, да И x10, x20, x30, x40 Ой-ой-ой-ой, хорошая бонусная игра Сразу выпадает, 9000 рублей, привет В общем, ребят, рассказываю В общем, есть знакомые у меня друзья Тоже, в принципе, играют в этом клубе В котором я сейчас играю Решили они съездить, знаете В, такое, в такую казиношку Интересную Так, смотрим, что у нас будет В общем, есть такое интересное казино монте Декарло. В общем, я лично думаю, зачем туда ехать, если можно, в принципе, поднять тут нормального босика. Плюс еще на проезд пока потратить. Короче, думал, далековато это все находится дело. И, в общем, решил я остаться тут, ребят, попробовать на вулкане поднять эти 150 тысяч рублей, которые по сути, которые по сути они там тоже поднимут. В общем, посмотрим, посмотрим вообще, как вся эта история у них получится. Ну, в общем, я, ребят, пока весь предан именно данному клубу, и вы тоже, в принципе, переходите вниз по ссылочке в описании, присоединяйтесь тоже, в принципе, зарабатывайте, как сейчас сделаю это я. Что ж, уже 30 тысяч рублей у нас есть на балансе. Я вам напоминаю, 180 рублей ставка, ребят, то есть ставка у нас э, не особо большая, и мы уже тут зарабатываем неплохие такие э, суммы, да. Перейдем на 5 линий, ребят, и поставим вот такую вот, э, наверное, Ставочку 250 рублей. Посмотрим, зарядит ли она. Я думаю, до ну, 40 тысяч мы будем именно таким способом ставить. Конечно, шанс тут определенно меньше, чем на 9 линиях. Но, ребят, в принципе, если выходит бонусная игра, будет в принципе уже неплохо. Так, и у нас тут косырь 356 350, неплохо. Хорошая ставка залетает. Прям даже отлично, ребят, сочная такая ставочка. Дальше ставим по 250 рублей. В принципе, неплохая такая ставка выходит. Еще и плюс бонусная игра у нас тут. Посмотрим, что она нам принесет, конечно же. А ну-ка. Х10 неплохо. Х15. Хорошая бонусная игра. Между прочим, у нас тут выявляется. И, ребята, это X... сколько? Х40 там получилось? Может еще. Хорош, улов есть, еще и курочку эту. Угадали, в общем, 25 кусков выловили бы с этой бонусной игры 59 тысяч на балансе, ребят. 59 тысяч на балансе. Казино Монте-Карло, я говорю тебе до свидания, остаюсь тут и нормальные бабосики поднимаю, ребят. Так, а ну-ка, давай-ка 900 рублей поставим, в принципе уже можем. У нас естественно очень-очень хорошая сумма на балансе и в принципе мы можем уже интересные ставочки делать, покрупнее и по, естественно интереснее они выходят из-за того, что в принципе больш большее количество денег, кстати выпадает и поднимает этим настроение. Наверное. Так, смотрим, что у нас тут по 900 рублей Ставочки, кстати, залетают Ни одного еще проигрыша не было э -э И вот первый проигрыш, походу, на карту Говорится, но Я, если честно, не расстраиваюсь этим проигрышем, потому что, ребят Ну как бы только что мы с вами подняли там Из нескольких ставок 50 тысяч рублей Но это очень круто, по моему мнению Это реально очень круто и Достойно того, чтобы вы перешли по ссылочке в описании В принципе, тоже попробовали свою удачу Как это сейчас делаю я Так, а ну-ка, давайте Надеемся, естественно, на бонуски, которых почему-то нету, не наблюдается, вот уже несколько ставок подряд, да? Бонуски это самое, наверное, приятное на этом автомате, ребят, Lighting Hunter сегодня тащит, и, ребят, я думаю, уделывает. Реально уделывает. Все остальные автоматы на данный момент. Так. Ну и в том числе казино Монте-Карло, конечно же, как без этого Так, X20 нам выпадает, 18 тысяч рублей У нас в итоге а, в плюс мы идем а, И у нас на балансе 83 тысячи Следовательно, ставим максимальную ставочку макс MaxBet И можем вообще без всяких там проблем ставить по 800 И ловить такие бонуски, 4000 рублей сверху Все просто, ребят, шикарно у нас в данный момент выходит Посмотрим, что эта бонус еще принесет Вот эта бонус, наверное, X1 будет нет, хорошая бонуска, ребята. Хорошая, хорошая бонуска. Хорошая бонуска, ребята. 63 куска. Смотрим. Не угадываем, Ребят, у нас на балансе в данный момент 175 тысяч рублей. Я дойду до 200, потому что, ну... Сами видите, все, нам как бы Lucky Хантер подсказывает. Давай иди дальше, димас можешь вытянут еще, и в принципе, я поведусь, поведусь на эту уловку, и попробую еще, еще бонусную ставить. Это просто охеренно, ребята. 172 тысячи мы подняли, вообще, можно сказать, реально налегке, сидя вот дома, никуда не поехал. Это, конечно же, охременно. 50 даже выпадает, ребят, все. Думаю, на этом можно закончить это, это просто Это просто Я не знаю, как это даже назвать это, это охеренно, назовем это так, ребят У нас на балансе в итоге вышло 221 тысячи рублей Я думаю, это достойно вашего лайка Под видео, конечно же, подписочки на канал Переходите вниз по ссылке в описании Используйте мои тактики, схемы и, конечно же, свою удачу Всем всего хорошего И, конечно же, удачной игры Пока-пока